Если хотите попробовать вкусную, настоящую лапшу, то приготовьте ее сами, готовится она из обычных продуктов, а если есть дома хлебопечка, в приготовлении вообще не будет проблем. Тесто для домашней лапши довольно тяжело месить руками, так как тесто получается тугим, но при помощи хлебопечки этот процесс упрощается в разы, хранится такая лапша в сухом месте, как обычные макароны. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления домашней лапши в хлебопечке. В чашу хлебопечки влейте воду, вбейте яйца. Просейте муку через мелкое сито в чашу с яйцами и водой, добавьте соль. Установите чашу в хлебопечку. Закройте крышку и включите режим «Замесь теста» или «Пельменное тесто». После начала работы лопастей подождите 15 минут и выключите. Подписывайтесь и ставьте лайки. Извлеките тесто из чаши хлебопечки и выложите в полиэтиленовый пакет. Уберите в холодильник на 20 минут. Наше тесто для домашней лапши в хлебопечке готово. Извлеките тесто из холодильника. Разделите его на несколько частей и каждую тонко раскатайте. Порежьте тесто на полоски, сложите стопочкой и нарежьте тонкую лапшу, чтобы она не слипалась. Пересыпьте ее мюкай, сушите такую лапшу при комнатной температуре, рассыпав в один слой или в духовке на низкой температуре. Варите лапшу в кипящей соленой воде в течение 4-8 минут, в зависимости от толщины нарезки приятного аппетита подписавшись не пропустите новые вкусняшки как и обещали расскажем ингредиенты вода 110 грамм мюка 450 грамм соль половина чайных ложки яйцо куриное 3 штуки количество порций 3 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока.